Рома сегодня пришел ко мне в офис первый раз. Немножко отдохнувший, загоревший, немножко покрасневший. Привет. Предпринимательский путь это, это всегда ожидание. Да, это некое такое ожидание того, что все-таки ты выскочишь в какой-то плюс, что ты, что у тебя начнет получаться. И, как правило, долгое время может не получаться. То есть могут быть минуса, могут быть сложности, могут быть проблемы. То есть просто не все люди этого знают. Да? Когда у тебя потребительское мышление, когда ты ходишь на работу, и ты знаешь, что ты можешь получить зарплату в конце месяца, то в предпринимательстве ну, абсолютное непонимание того, что будет. И бывает такое, что ну, там, может долгий период времени не быть результата. Да? И чаще всего именно от этого люди сливаются. И очень часто люди, которые не понимают, что такое предпринимательство, они задают вопросы, типа, ну что, когда там, ну, уже как бы, пора, бы. да, как бы три месяца без зарплаты, это как вообще? Ну, то есть надо отключить абсолютно потребительское мышление и понять, что предпринимательство – это игра в долгую. То есть игра в долгую заключается в том, что ты год или два ты работаешь на износ и идешь туда, куда, куда сам не знаешь, но в будущем, через 3-5 лет, ты будешь сидеть, вспоминать с улыбкой на лице и понимать, что, блин, как же круто, что я это все создал, потому что это все, вся система работает сейчас сама и приносит мне деньги. То есть мне кажется, что сейчас твоя точка выхода, она, как бы вот, она сформировалась и она идеальная. Тебе 38 лет, у тебя там все равно вот это вот потребительское мышление, оно очень закостенелое такое жесткое внутри. И для меня это некий вызов еще один, когда я могу с тобой поработать и сделать из тебя предпринимателя. Предприниматель — это 90% мышления. Чтобы стать предпринимателем, нужно научиться думать как предприниматель. Вот первая вот эта вот история, что игра в долгую. То есть ты должен это прекрасно понимать. Второе, это позицию жертвы не занимать. То есть, когда ты а, все какие-то неудачи, какие-то сложности, трудности начинаешь грести на себя. То есть, в принципе, вот я писал уже об этом в своей книге, что в бизнесе нет проигрыша. То есть, или ты делаешь что-то неправильно и получаешь опыт, либо ты делаешь что-то правильное и получаешь деньги. То есть, ты получаешь по-любому что-то. Вот у тебя сейчас есть огромное преимущество, что есть ментор, да, то есть ты себя жертвой уже чувствовать, в принципе, наверное, не совсем будешь, да, потому что я могу тебе ответить на любой твой вопрос и дать тебе понять, что все, что происходит вокруг, это абсолютно нормально. Потому что когда я начинал свой бизнес, у меня было полтора года ада, мужик. Сейчас э, я уже понимаю, что вот тот материал, который мы даем в Трансформаторе, этого уже, в принципе, достаточно для того, чтобы... Вот это предпринимательское мышление потихонечку наращивает внутри. Как только человек начнет мыслить как предприниматель, это будет один из самых важнейших шагов, которые только есть. Что мы сделали с тобой в самом начале? Первое, это то, что это мечты, это то, э, та точка Б, в которую мы идем. То есть мы с тобой будем двигаться поэтапно. Первый этап это вот у тебя помечтать, это написать цели. Цели тебе дают все равно какое-то, вот ты почувствовал вот этот заряд, что в принципе вот ты хотеть можешь и умеешь, да? Да. То есть много есть чего, что, чтобы ты действительно хотел. И цели, они даже нужны для того, чтобы ты не отталкивался от там, своей зарплаты от своей точки А, которая у тебя сейчас есть. А, с какой то зарплаты начал? там 35 или сколько у тебя там было? 25? Сколько было? Да нет, 1040, наверное. 40, да? Там 40, потом 60, потом 80, потом 100. И каждые 20 тысяч рублей, которые там тебе давали сверху, ты понимал, что, о, теперь я могу себе позволить чуть-чуть больше. Ну, да и да. начинал рассчитывать уже не на 60, а на 80. А может быть, рассчитывать на 60, но 20 еще, например, откладывать на будущее. Это э, мышление потребителя, это даже, знаешь, там, среди э, предпринимательского такого э, э, комьюнити, это даже нищенское мышление, да? то есть нищенское мышление – это когда ты отталкиваешься от того, что ты можешь себе позволить. И это в голове все. Ты поставил цель, ты понял, куда ты хочешь двигаться, ты понял, от чего нужно отталкиваться для того, чтобы сделать какой-то результат. Что такое цель? Цель это некий флажок. Вот смотри, это точка Б, в которой ты находишься, в которой ты хочешь находиться. Точка А это то, что у тебя сейчас. Поставим такой маленький флажок. Как мыслит предприниматель? Он берет результат за основу. Например, доход в 1 миллион рублей в месяц. Тебя устраивает это? Вполне. Да. Если ты выбираешь предпринимательский путь, то у тебя знак остановка запрещена будет по всему твоему пути. То есть либо ты развиваешься, либо ты сдохнешь. То есть твоя точка, например, «С» в будущем, если ты хочешь развиваться, она будет уже 10 миллионов. Когда я начинал свой первый бизнес, я думал, что мне 100 тысяч рублей в месяц будет достаточно. То есть это моя точка «Б» была. Когда я добился 100, я вообще не почувствовал, что произошло. Ты такой, так, а может 300? 300 получаешь и думаешь, так, а что дальше? Уровень жизни у тебя подрастает уровень ответственности у тебя подрастает, уровень дела у тебя подрастает, ты понимаешь, что сейчас либо 500, либо ты обратно скатишься на 100. Точка D — 1 миллион долларов. Всегда нужно мыслить от обратного, от цели, от твоей точки B и от того, что ты хочешь. Я уже туда, я где-то вот здесь сейчас нахожусь. То есть 10 миллионов — это уже было давно. Моя цель на ближайшие 5 лет — это Forbes. Ну, наверное, где-то топ-200. Цель должна быть оцифрованная, правильно? То есть капитализация всех моих бизнесов должна быть не меньше 350 миллионов долларов. Вот это моя точка Е. И это только топ-200? Это только 200. Но это только Россия. Одна из не самых богатых стран мира. То есть для того, чтобы выполнить точку Е, для меня важно — это ресурсы. Да? То есть, например, для чего я создаю блог? Ты думаешь, потому что мне не хрен заняться? Нет. Во всем, в любом деле, которое я, я преследую, первое, это то, что там есть финансовая выгода, ресурс, любой ресурс. То есть для нас ресурс — это и деньги, и контакты, и знания. То есть это три, три главных ресурса, которые мы постоянно напитываем и собираем на протяжении всей жизни. И второе, это полезность. То есть я должен быть полезен людям, обществу и этой стране. Полезность обществу и стране, оно не сразу возникает, так тебе скажу. То есть когда я начинал свой бизнес, я об этом вообще не думал. Я думал, как бы пожрать, купить себе и пойти постричься. Вот это единственная потребность моя была. Сейчас моя потребность уже состоит в том, чтобы набрать как можно ресурсов и сделать так, чтобы я был максимально полезен. Какой ресурс блога? Блог мне дает возможность капитализировать мой персональный бренд. Про персональный бренд — это имя. Это человек, которому можно доверять. На дворе 2018 год, когда люди доверяют людям, а не компаниям. И то, что я создавал за прошлый год, мне сейчас дает возможность для того, чтобы создавать новые какие-то бизнесы, проекты и прочее, которые дадут мне возможность очень быстро вырасти. То есть это некий буст. Такое, знаешь, то есть скорость. Вот я набрался скорости для того, чтобы прийти к этой точке D. Вот, вот в чем суть. И Я всегда себе задаю вопрос, что дальше? То есть я сейчас начинаю свою цель перекидывать уже через одну. F, например, вот F, но под большим вопросом, конечно, люди очень много задают вопросы про политику. Политика, еще что-то, может президентом стать. Как ты думаешь, цель реальная? Думаю, да. Я думаю, что да. Ну, то есть, не на все 100%, может, на 10% реальная, но она реальная. То есть, я точно буду знать, что, что для этого делать. Но сейчас я себе не задаю этот вопрос, пока, потому что еще пока рано. Все, что ты делал на первом этапе, возможно, за эти выходные, которые у тебя были, задавался вопросы, нахрен я это сделал? Ну, типа, как бы, может, мне это и не надо было делать? Ну, что произошло вообще? то я тебе скажу, что это самый первый шаг к предпринимательству. То есть к, к изменению твоего мышления. Предпринимателей очень мало. Почему, почему предприниматели закрытые? Потому что очень большое давление от общества. Понимаешь? Потому что, потому что вот эти закостенелые принципы э, постсоветского пространства, которые звучат, все предприниматели — это, короче, мошенники. Все, все, кто с большими деньгами, все это наворовали. Потом предпринимательство, это, короче, не для России, это возможно в других странах. Но в России бизнес сделать нельзя. Одно, второе, третье, четвертое, короче, все предприниматели мудаки. И предпри... Понимаешь теперь, что происходит в России? 1% предпринимателей и 99% общества, которое на них давит. Что я сделал? Я сделал твое задание таким образом, чтобы ты немножко пообщался с тем одним процентом людей, которые сейчас есть в России. Предприниматели делятся на две части. Тебе нужно определиться, кем ты будешь. Есть предприниматели-безумцы, а есть предприниматели-системы. Одни без других, сразу тебе скажу, что не могут существовать. То есть любой большой бизнес — это всегда крутое партнерство. Это когда один другого усиливает всегда. То есть у тебя свои компетенции, свое понимание вообще мира. То есть один должен быть безумец, другой система. Обязательно. Бинго. Это я понял не сразу. Буквально год назад, мужик, я это понял. Я безумец. Что такое безумец? Безумец человек с энергией, который может разрушать, который может биться вперед, который не знает даже куда говорит давай погнали и весь народ фигачит туда как правило безумцы всегда ставят невероятные цели большие и это их преимущество над системами потому что системные люди они все рассчитывают, все просчитывают и иногда получается так не иногда даже очень часто что неадекватные какие-то цели абсолютно в другом направлении они срабатывают лучше чем то что просчитано путем там знаешь посмотреть на рынок посмотреть на конкуренцию посмотреть вообще на то что происходит вокруг Система — это тот человек, который профессиональный менеджер. Это работа с людьми, это выстраивание команды, это выстраивание бизнес-процессов, это поиск вот этих точек роста. Что такое точка роста? Это вот. Это каждый этап, который тебя поднимает на следующий уровень. Эти точки роста надо всегда искать. Я думаю, что все-таки, ну, это мое мнение, что твоя роль — это партнер-система. Ты можешь учиться, ты можешь набираться, набираться знаний, ты усидчивый, но ты должен быть еще и жестким. У нас с тобой какие отношения могут быть? Любые люди, которые договариваются о чем-то, все должны быть вин-вин. Вин-вин да? это значит выиграл-выиграл. Наши пути могут идти по, по двум направлениям. Первое, это то, что ты, мы тебе помогаем, не, не то, что мы это делаем, а ты это делаешь, а мы просто сопровождаем и показываем это людям, как мы это делаем, они, возможно, могут повторять или просто учиться этому. Когда мы создаем бизнес, когда мы его запускаем, мы тебя отпускаем в свободное плавание и говорим «Рома, давай, двигайся дальше». Может быть, второе направление. Когда я нахожусь в виде партнера и мы создаем какой-то бизнес, где в будущем, например, я буду иметь какую-то долю да, в этом бизнесе, ну и соответственно друг друга усиливаем. А второй путь мне не очень нравится, ну то есть потому что я пока в тебе не уверен, то есть я не знаю, у тебя нет бэкграунда, у тебя там, я не знаю, как ты себя повести можешь в определенной ситуации и как бы насколько ты откроешься. Ко я, я короче, я не хочу быть твоим папой. Вот как только я перед тобой займу позицию папы, будет полная жопа. Пока, по какому пути мы пойдем, давай мы с тобой не будем обсуждать. То есть мы будем с тобой сейчас пока смотреть, что у тебя там, какие наработки есть, а потом в будущем мы с тобой определимся перед запуском, по какому из путей мы пойдем. Я тебе так скажу, когда я запускал свой бизнес, и до сих пор для меня развитие личностное, бизнес, дела стоят на первом месте. А что потом? Потом семья, потом отношения, потом еще что-то. То есть вот это все, все у меня стоит на первом месте. Ты можешь поставить вот эту вот точку важно на некоторое время, то есть, например, на два года, объяснив там всем, кто сейчас есть там, в семье, там, друзья, еще что-то, что сейчас для тебя это спринт определенный, как когда ты ставишь упор на что-то одно, и ты это выталкиваешь вперед. И как бы, ребят, ну, прошу понять меня. И, как правило, все получается. Супруга у тебя классная, она, она у тебя все это поймет. Потому что в определенный момент может прийти такое, что ты там скажешь, меня дети неделю не видели, я, в общем, я не готов. И ты сливаешься просто, и все. устраиваешься на работу, еще что-то, но не вытаскиваешь эту, эту вот цель, которая у тебя была. Еще один показатель у предпринимателей важный — это скорость. Скорость движения, скорость достижения результатов. А Чем дальше ты двигаешься, тем быстрее ты быстрее достигаешь большего результата, и он легче у тебя получается. То есть сейчас, например, для того, чтобы там делать вот эту вот точку, мне нужно делать минимум усилий. Я могу вообще ничего не делать. И она у меня будет. То есть сначала всегда тяжело. Возможности здесь больше получается. Конечно, конечно. Но дальше, дальше, конечно, просто уровень принятия решений выше. Я хочу, чтобы каждый зритель трансформатора понимал, что бизнес... Начинается не с регистрации ООО, не с выбора ниши, а с первых заработанных денег. С первой, с первой сделки. Любой сделки. Ты взял где-то что-то, продал кому-то, получил от этого прибыль, все, ты уже предприниматель. Определись, что для тебя важно. Пересмотри еще раз цели. Возьми, сделай так, чтобы цели умножить еще на 10. Потому что, когда ставят цели наши подписчики, например, я некоторые видел, уже меня там отмечают в Инстаграм. Я веду Инстаграм сам, все прочитываю, все просматриваю. И там люди пишут цели, и я читаю их и понимаю, что, что люди не совсем поняли задание. Потому что цели должны быть неприятными. Ну, то есть они должны быть страшными. Они должны быть непонятными. Цели — это не рок-н-ролл. Цели ⁇ это не счастье, когда ты, а ла-ла-ла-ла, я пишу цели, моя жизнь сейчас изменится. Я вчера посмотрел, парня, цели он написал на то, что ему нужно выйти на, на доход в 1200 долларов за этот, за этот год. Ну, то есть год ты, два года 1200, 1200 долларов, а ему нужно зарабатывать. Ну, разве это цели? Это не цели. Он не сможет двинуться. 1200 долларов можно наемным сотрудникам пойти и просто хорошо поработать. Цели должны быть x10. А x10 в его случае это 12 тысяч долларов. Это вообще самый минимум. Потому что 12 тысяч долларов ты можешь заработать только будучи предпринимателем. Вообще нельзя значить с достижимых целей. Хотя бы с этих 1200. И достичь ее и поставить другую цель. Но все время идти потому вперед. Потому что когда ты ставишь цель x10, ты сделаешь x5. Х6, X 7 но не X 2 понимаешь? То есть ты не в два раза вырастешь. В два раза вырасти это полная херня, это не цель. Цель всегда с натяжкой должна быть. Цель должна быть сложной. Ну, конечно, когда ты закладываешь там миллион долларов, то это один стресс, да? А когда ты закладываешь 500 тысяч долларов, это другой стресс. Смотри, послушай. Он не меня. такой стресс, смотри, стресс как смотри, там. Смотри. А очень важно в предпринимательстве – это кто больше зарабатывает, тот и прав. Понял? Знаешь это правило? Это да. очень важное. И сейчас любое слово, которое говорю я, ты должен его воспринимать. На твою скорость будет очень сильно влиять открытость твоя. Есть люди у меня в трансформаторе, которые не пишут комментариев, не ставят лайков. Они просто меняют свою жизни. И их очень-очень много. А есть люди, которые срут постоянно в комментариях в каждом выпуске и сопротивляются тому, что происходит. Вот все, что бы я ни говорил, они вот так вот делают. А, мудила, а, там, мошенник, а, лохотрон. Но продолжают смотреть. Представляешь, какая я у них читала. внутри, какая у них борьба внутри с самим собой. И они со мной борются. Какого, какой смысл бороться со мной, когда у меня результат в 150 раз больше, чем у них? Ты должен это все всасывать просто. Вот сейчас вот смотри, пришла записка, пообедать и на тренировку. Я уже уезжаю. И сейчас у тебя есть возможность. Либо ты это все воспринимаешь и всасываешь в себя, и твое, твое мышление начинает меняться. Ты должен быть открыт к этому на все 100%. Все, что происходит рядом со мной... Ты должен просто каждую минуту эту ценить. Ты просто не представляешь, как я ценю каждую минуту, когда я нахожусь рядом с миллиардером. Понимаешь, иногда даже ты слышишь скрежет своего мозга, когда у тебя просто внутри все меняется. Потому что ты открыт. Вот на скорость очень сильно влияет открытость. Открытость к тем, у кого больше результат. Те люди, которые нас смотрят, у них будет скорость чуть-чуть ниже. Потому что они не смогут в моменте да, задать каких-то вопросов. Но и с другой стороны, согласись, что я с тобой не общаюсь. Нет. Сколько мы с тобой раз общались за, за последние там, две недели? Вот, скажи просто честно. Да так, чтобы ни разу. Ни разу. Ну то есть мы вообще не общаемся. У нас есть чат, где Рома отписывается, люди смотрят, что он делает, и, соответственно, просто ну да. корректируют, если нужно. Но опять же, это больше по контенту. Первая наша с тобой цель это выйти на доход в 1 миллион рублей. Почему в 1 миллион рублей? Потому что мы с тобой договорились о том, что все цели у нас с тобой x10 будет. Дальше. По какому пути мы с тобой будем двигаться? Это выбор ниши. Да? То есть чем мы будем заниматься? У тебя было задание, расскажи, как ты его понял и что ты что-то выполнил. Во сколько тренировка? 3 часа тренировка. Сейчас а сейчас сколько время? 13.30. Да, я понял. Дай мне тогда еду, сейчас я быстро покушаю. Сколько было, сколько было у тебя заданий? Ну, там было четыре задания. Вот будущее наступило был первый ключ. Вот это была как раз поездка да? да, в Дубай. Понравилась тебе эта картинка будущего? Ну То есть понимаешь, что жизнь может быть другой. Да, конечно. Поверил в это? Да. Так, второй ключ – это ключ в бизнес в резерве. То есть мне нужно было там посмотреть, подсмотреть какие-то идеи. Которые могли бы пойти здесь. Да. Потому что там 95% бизнесов успешных, которые работают в России, это все модели, которые позаимствованы из-за рубежа. Ну, вот мне понравилась сухая мойка автомобилей. Такого я у нас не видел. То есть, есть там бегают мальчики, а, есть, да? Да. Ну, не знаю, так, хорошо. И еще вот бизнес, как они оформляют вот у себя, там, в Дубае, да, как и без, именно отельный, да, бизнес, бизнес отдыха. Угу. Вот такое можно было бы у нас устроить в Крыму. Да. Потому что там этого нет и близко. Понял. Такой красоты, такой... В Крым поедешь жить? Жить? Угу. Да. Когда ты берешь идею где-то за рубежом, ты задаешь вопрос, насколько сложно ее адаптировать под нас, под наш рынок. Сухая мойка автомобилей в России не, не выстрелила, к сожалению. Во-первых, люди ну, не верят в то, что можно помыть машину без воды. То есть прикинь по, по, по московским дорогам, зимой, когда ты едешь, у тебя машина просто в хлам. Ну, ты видел, если, если да. грязная машина в Москве, это не грязная машина в Дубае. Да. Потребитель был не готов в это верить. Второе, обслуживание в гостиницах. Крым можно рассматривать как какой-то новый рынок, который сейчас появился. Но с другой стороны, пока ситуация не, не совсем понятная, что там вообще происходит. Дальше, втор сырье, что ты имел? в виду? Ну, втор сырье там... Говори, говори, как есть. Разделение отходов Просто сейчас идет тема Потому что утилизация Раздельных отходов да. Намного проще, да, нежели сейчас вот Как мы это делаем, да, все сваливаем в одну кучу И это разделение отходов Это сейчас вот, ну, какой-то шаг В том, что можно здесь Организовать неплохую прибыль Да, хорошо Вот это, вот это интересно а, То есть Знаешь, интересны иногда бизнесы Которые на поверхности не лежат то есть наша сейчас задача из всего того, что ты собрал, вытащить то, что будет вот с минимальной точкой входа, с твоими знаниями ок, вот, и, собственно, чтобы это было понятно для нас. Детские шубы? Ну, было такое мнение, то, что появилось так, то, что детских шуб Нет. Все хотят, чтобы ребеночек их там был самый хороший, да, самый красивый, пусть он там маленький, да, пусть ему там года 3-4, но да он идет ничего, в шубки. Может быть, все-таки дети пуховики носят, то, что можно там легко но Дети одеть, носят и... пуховики, конечно, в школу, но когда люди идут на какой-то выход, да, в какой-нибудь там театр, да, да, есть мама и папа, да, готовы, которые готовы одеть ребенка в шубку. Если мама идет в шубке, и ребенок идет в какой-нибудь... Ну, они недорогие, шубке. как я понимаю. Ну, понял. конечно, недорогие, да. Они бюджетные, они там вот не за это шубу выращены. Где-то 10-11. Давай, нормальная тема. Давай посмотрим. Посмотри конкурентов, посмотри, что сейчас есть на рынке, и реально ли за 10-11 тысяч шубок существует. Ну, то есть, как они выглядят вообще. Понял? Ну да. Просто покажешь, что, что есть. Ну это можно исследовать, Тоже история не совсем на поверхности. То есть детские, детскую одежду, как правило, рассматриваю что-то такое маленькое, легкое, там маечки, трусики, колготочки, но о шубах я, например, никогда не думал. Да, это интересно. Соответственно, ниша один это второй сырье, второе у нас детские шубы. Давай дальше. Какое второе задание у тебя было? Второе задание было вот нужно было в Word статье да. на найти. Слова, да, с наибольшим количеством кликов по этим словам. Правильно. Давай, сколько у тебя их получилось? Ну, 30. Ну, классная штука, Классная штука, я не знал, я, честно говоря, не знал, что можно так по запросу найти, сколько было отзывов по тем или иным предложениям. Давай, значит, квадрокоптеры. Квадрокоптеры. Нагрета, мне кажется, очень сильно ниша. Смотри, да. Что такое WordStat? Uh, WordStat это, ну, конечно, люди это спрашивают, многие хотят, но это и говорит о том, что достаточно сложная точка входа, потому что конкуренция. Ага. Понял. Да? А то есть чем больше запросов, да? Да, чем тем больше запросов, тем больше людей тем уже больше это ага. предложить, это понял. Чем выше спрос, тем, тем выше подрастает по предложение. Поэтому вопрос там, где много спрашивают, там нужно думать о, о том, как ты сможешь выделиться среди конкурентов. Здесь уже вопрос упаковки, здесь уже вопрос крутого продукта, здесь уже сильного маркетинга. То есть ты уже ду думать должен, чем ты будешь лучше, чем другие. Купить станок — это не запрос. Купить станок, станков, блин, тысячи разных. Тебе нужно... Конкретно. Друзья, когда вы делаете запросы в Вордстате, нужно более конкретно описывать сам продукт. То есть купить 3D-принтер в Москве, понял? Uh -huh. Вот это должен быть твой запрос. Не купить станок. Купить оборудование. Оборудование миллион, всякого разного. Тоже нет. Ну, это вот как раз тема от мечты. От мечты, да? То есть то, чем ну, бы да. ты хотел заниматься, да, где да. ты себя видишь. Автосервис, автомойка, продакшн студия, магазин мяса и рыбы. Ну, Фермерский да, продукты. Классная, классная тема. А, бургерная, фастфуд, хорошие вкусные булки, выпекаются здесь же четыре человека, а, бургерная или курица. Вот мне, мне вот эта история очень нравится. А, фастфуд. Смотри, короче, вообще, фастфу... если ресторанный бизнес смотреть, то деньги большие там, где все это может превратиться в сеть в большую. Фастфуд — классная тема. У тебя написано «бургерная» «курица». А бургерных очень много. Ну вот, например, там курицы я, я, например, не вижу сейчас. KFC делает что-то отдаленное, но у них, мне кажется, такая очень химичная история. Не, не очень, не очень... А, ну, в общем, не на тех... живой какой-то продукт да, похожа, Не, не для тех, кто ведет здоровую да. жизнь то есть Это все равно не очень такая история Поэтому если бы мы, например, сделали курицу Курицу-гриль, например Очень вкусную, нашу российскую курицу Напичкали ее крутыми соусами и, там, и сделали крутые гарниры Еще разливали бы пиво Но очень аккуратно, чтобы дети этого не видели То это было бы бомба то есть, прикинь, из, там, из одного классного ресторана, который мы можем запустить, мы можем там, сделать сотню еще. А потом тысячу по всему миру. Потому что люди едят это все. Бургерная здесь... ну вот Здесь очень большая конкуренция. Бургеров всяких уже разных. Да, их очень много. Да. И поэтому, мне кажется... И сейчас видишь, что идет тренд к здоровому питанию. И мне кажется, что в бургерных будет все меньше людей, которые будут питаться ими. Логистика нет. Клининговая компания. Низкие чеки. Низкий чек, маленькая маржа. Ну и опять же, сам персонал не очень квалифицированный и не самый лучший. Мой офис убирает за 15 тысяч рублей в месяц. Пять дней мало, в неделю. Это очень мало. Я просто не представляю, сколько они зарабатывают с этого. Прикинь, сколько, сколько офисов у тебя должно быть, чтобы заработать миллион рублей. Друзья, значит, длинный у нас выпуск с вами получается, но зато мы во всем разобрались. Смотри, те, те ниши, которые мы пометили галочкой, якобы это норм, значит, тебе нужно следующее сделать. Выписать эти все ниши в столбик, потом выписать компетенции, которые тебе требуются для того, чтобы эти ниши запустить, ну, например, там, продажи, например, маркетинг, например, там, э, умение проводить переговоры, общение с поставщиками, какие-то такие истории, там, ну, там, упаковка, дизайн, еще что-то. Если тебе это потребуется, то ты выписываешь просто прям все компетенции, которые тебе нужны. Потом 10 самых главных конкурентов найти, каждого конкурента прозвонить и спросить, сколько это все стоит и на каких условиях э, можно, можно с ними работать. Иногда люди даже устраиваются в компании. То есть я тебе так скажу, что когда ты выберешь какую-то нишу, возможно, тебе придется и пойти туда поработать месяц, чтобы понять кухню изнутри. Мы посмотрим на все эти с тобой ниши и посмотрим, где самая комфортная точка входа. Что следующее мы делаем? После того, как мы выберем одну или две ниши, мы начнем потихонечку в них разбираться, тестировать и искать деньги для того, чтобы их запускать. Все посчитаем, все, все посмотрим и поймем, когда мы можем запустить и за какие деньги. Деньги я давать не буду, будем с тобой думать, где их находить, в зависимости от того, сколько их потребуется. Вот. Может быть, это банки, может быть, еще что-то, там уже посмотрим. В общем, друзья, сейчас с Ромой мы проделали интересную работу. Во-первых, мне пришлось ему объяснить, что такое предпринимательство и как нужно мыслить для того, чтобы создать бизнес, потому что бизнес – это майндсет, это наше мышление. То есть, Когда мы начнем правильно мыслить, когда мы начнем правильно принимать решения, соответственно, будут правильные действия, а действие будет приводить к результату. Второе, это, конечно, мы разобрали вот эти задания, которые делал Рома. Надеюсь на то, что вы эти задания тоже выполнили. Следующее задание будет, это выбрать из этих всех ниш, Возможно, с человеком, с которым вы уже встречались, когда взбалтывали картину мира, вы можете вместе сесть и посмотреть, какие ниши пойдут и какие нет. И просто рядом с ментором определить, какая ниша будет лучше работать. Если нет ментора, значит, просто ищите самую низкую точку входа. Что такое низкая точка входа? Это значит, меньше каких-то маленьких чеков, но больше прибыль, меньше геморроя, меньше того, чтобы вы не понимали вот... Больше того, чтобы вы понимали в том, как это все работает, разбирались в этом во всем. И, соответственно, из этих всех ниш выбираете 10 и начинаете потихонечку их копать. Смотреть конкурентов, звонить им, ходить к ним, задавать вопросы, разбираться в самом продукте, какой он, какой рынок вообще, есть ли спрос на этот товар. И после этого вы уже считаете, сколько по каждому бизнесу стоит запуск. Например, сколько стоит купить товар или сколько стоит оборудование, сколько стоит э, э, сделать, например, сайт минимальный какой-то с э, тем, чтобы еще потом... На... Сколько будет стоить какой-то минимальный сайт, который можно запустить, сколько будет стоить маркетинг, который даст возможность привести первых клиентов или, например, если это офлайн. Сколько стоит э, снять помещение, например, сделать минимальный ремонт, поставить компьютер и посадить каких-то людей. Все это посчитайте, и после этого вы поймете, в какую нишу лучше заходить. А дальше это задание «Первая сделка». Я об этом расскажу чуть попозже, поэтому выполняйте эти задания. Если вы хотите, учитесь, слушайте то, что мы говорим, слушайте тех людей, которые в трансформаторе появляются и пытайтесь все-таки перенимать это предпринимательское мышление. Не спорьте с нами, в этом нет никакого смысла, потому что наш результат в сотни раз больше, чем у вас. Поехали!